Этот выпуск новостей с колес будет посвящен поддержанным автомобилям, которые, как правило, дорожают крайне медленно. Однако нынешняя весна полностью изменила это правило. Только за первый квартал автомобильный second-hand прибавило от 20 до 50% цены. Но это только финальный рывок. Машины дорожали весь год. В последние 12 месяцев принесли подорожание от 39 до 75%. Такие выводы сделало агентство Russian Automotive Market Research, аналитики которого просеяли объявления, опубликованные на топовых классифайдах и сайтах Автодилер. Лидером по росту средней цены стал Kia Sorento. За поддержанный трехлетний кроссовер нынче просит больше 4 миллионов рублей — это сразу на три четверти больше прошлогоднего ценника. Но почему так, если новый Sorento официально подорожал скромнее бы ушного? В этом виноваты дилеры, которые давным-давно отошли от рекомендованных представительством цен. Вот пример. Новые SUV продавцы должны предлагать клиентам по цене от 4 до 5 миллионов рублей, но по факту минимальный прайс почти 6 миллионов. Среди поддержанных кроссоверов также весьма заметно прибавили Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. Оба теперь стоят больше 3 миллионов, то есть прибавка превысила 50%. В сегменте некогда бюджетных малолитражек таковых больше не осталось. Скажем, трехлетний Volkswagen Polo сейчас встанет покупателю дороже полутора миллионов. Последний бастион доступных автомобилей — Lada Granta — тоже пал. За год вазовское семейство потяжелело на 60%, так что теперь за трехлетку просит около 800 тысяч. В абсолютных цифрах сильнее других прибавил кроссовер BMW X5. Нынче такой SUV стоит больше 9 миллионов. Итого плюс 3 миллиона за последние несколько месяцев. По идее, такие ценники должны отпугнуть покупателей. Но нет. В марте, по данным агентства Автостат Инфо, продажи на вторичном рынке выросли на 8%. Так, рост перепродажи на марок составил 10%, а таким образом общую рыночную динамику, а российские машины расходились на 4% лучше, чем годом ранее. В общем, цены выросли, а ажиотаж остался но сколько продлится такой перегрев на рынке быушек, сейчас не берется прогнозировать ни один аналитик. При этом своих владельцев умудряется находить самая разная техника, включая аварийную и праворульную. Кроме того, растет и количество желающих подзаработать на ажиотажном спросе. Так, среди перекупщиков сейчас трудится порядка 220 тысяч человек. В прошлом году эта цифра не превышала 160 тысяч.